Друзья, всем привет! Хочу сегодня с вами поговорить о том, как обстоят дела в Испании и конкретно в городе Мадриде, на территории, вот там, где мы находимся, на территории нашей гостиницы. Значит, что за последнее время у нас изменилось? Два дня назад часть проживающих в нашей гостинице были отселены все те семьи, у которых были животные, им предложили переехать в другую гостиницу. За ними приехал автобус и их переселили. Какое-то время связи с ними не было, потому что мы в общем чате старались писать и задавать вопросы. Ребята, отзовитесь, куда вас вывезли, что с вами, какие условия, но была тишина. И вот буквально спустя два дня они отозвались, написали нам, сказали, что отвезли их где-то километров 80 от Мадрида, какой-то небольшой городочек, очень красивое место в плане природы, говорят невероятно красивые леса, парки, все, все, все безумно красивое. Но поселили их в хостел. Это хостел, это не та гостиница, вот как здесь была. Поселили их в хостел, там двухуровневые кровати, вроде как в некоторых. В комнатах есть небольшая кухня, где можно готовить, но есть одна такая большая проблема, что нет инфраструктуры, нет магазинов, где можно приобрести какие-то самые необходимые вещи, И также нет там волонтеров, которые по первому требованию привозят все, что вам необходимо. Потому что ну, здесь мы ни в чем не нуждаемся. Любая мелочь там даже вот, ну, просят, там сода нужна, да, градусник нужен. Детям краски для рисования нужны, тетрадки. Все это очень быстро привозится. Лекарства. Сейчас вот начали в большом количестве привезли лекарства. Даже коляски начали привозить для детей, которые уже с такой обычной коляски с люльки переходят в коляску. Ну, вот, типа, по принципу, как трости, вот прогулочного. Забыла, как она называется. Дальше. В нашу гостиницу уже никого не заселяют. Еще три или четыре дня назад они сказали, что больше сюда мы никого заселять не будем. И приезжало несколько семей, вот буквально вчера приехала еще одна семья, знакомая, лично знакомая наша семья, которые приехали в эту гостиницу, у них здесь родственники, они хотели ближе к своим родственникам. Красный крест им отказал в заселении и отправил в главный офис Красного креста, это где-то в другой части Мадрида находится, в общем, они поехали туда, начали там проситься, чтобы их с семьей воссоединили, но там. Им тоже отказались, сказали, что в этот отель уже не заселяют и а заселять не будут. их поселили 45 километров от Мадрида, который какой-то небольшой город. в принципе условия самые необходимые, которые вот нужны человеку есть чистая постель, еда тоже что-то очень похоже на хостел, но для сравнения они были здесь, они видели условия здесь. Они сказали, это, конечно, большая разница, небо и земля. Как бы они не просили сюда, им отказали. Поэтому, как я понимаю, делаю выводы, что тот, кто сейчас уже приезжает и будет и дальше приезжать в Испанию, конкретно в город Мадрид, то уже в сам город заселять не будут, а будут где-то уже либо по окраинам, либо где-то в пригороде сидеть. Потому что людей все больше и больше сюда приезжают, а мест меньше и меньше. Тот, кто у меня спрашивал в Инстаграме, написал мне личные сообщения, Аня, что делать, ехать нам или не ехать, как быть, нас точно ли поселят или не точно. Ребят, каждый день ситуация меняется. Я не могу вам что-то конкретно говорить, но точно понимаю, знаю, что в городе Мадрид, когда бы вы ни приехали, вас точно куда-то поселят. В последнее время мне начали поступать очень странные предложения, это с моей точки зрения странные. Добавить, вот вас некоторые просят добавить, добавить в чат, в чат там, где мы переписываемся нашей гостинице. Для того, чтобы помогать людям. Кто-то психологом является, кто-то каким-то врачом является. Кто-то еще может консультировать на какие-то юридические вопросы. Друзья, я этого делать не буду, сразу говорю вам. Я не имею права добавлять вас в приватный закрытый чат. Этот чат касается только людей, проживающих на этой территории. Вообще, честно говоря, по мне, так это немножко странновато все выглядит. Поэтому, друзья ответила вам четко и надеюсь что ясно не пишите мне с такой просьбой пожалуйста теперь что касается финансовых выплат беженцам ну поскольку мы сейчас находимся на территории испании в городе мадрид сразу отвечу тем кто очень переживает за нас в испании никаких выплат не будет и не планируется. Поэтому тут кто очень переживал, не переживайте. Теперь, что касается оформления беженства. Это тоже вопрос, достаточно часто поднимается, что лучше оформлять беженство, либо временную защиту. В общем, такая путаница, и нигде нет четкой информации. Ну, давайте начнем с беженства. Беженство оформляется в тех странах, которые вы пересекли первыми, в стране, граничащей с Украиной. Например, вы с Украины ехали, пересекли территорию Польши, значит, на территорию Польши вы можете подать на беженство. Если вы пересекли территорию Польши и поехали дальше в другую страну, да, и будете требовать беженства, то вам беженство не оформят и, скорее всего, вас депортируют обратно в ту страну, которую вы пересекли самый первый. Во всех остальных случаях всем выдается временная защита. Ну а теперь что сейчас на данный момент у нас с документами? Значит, документов у нас сейчас пока никаких нет. Единственный документ, ну если его так можно назвать документом, это договор, который мы подписали с Красным Крестом о том, что мы находимся под временной защитой Красного Креста. Значит, что нам нужно сделать в ближайшее время? Нам нужно позвонить в полицию и получить СИТУ. СИТУ – это запись на подачу документов на всю Испанию. Телефон всего лишь один, на который вы можете позвонить и получить ситу Прием заявок осуществляется в течение 24 часов. То есть вы можете и днем, и ночью звонить, в любое время. У нас очень многие пытаются дозвониться. Кому-то везет кто-то в течение 30 минут дозванивается. Это самый короткий такой срок до звона но ну, а кто-то звонит по часу по полтора и не Я может звонить. дозвониться. мы вчера звонили мы начали мы начали набирать в 10 часов вечера и мы звонили с украинской карточки, и вот нас на линии держали полтора часа. Полтора часа нам автоответчик говорил, сейчас подождите, вас соединят с оператором. Через полтора часа оператор отозвался и записал. Записал у нас на 1 апреля. Поэтому 1 апреля мы поедем на 9 часов утра подавать документы. Тот, кто уже был в полиции, говорят, что это на целый день. Нужно брать с собой обязательно детей. Берите с собой какие-то игрушки, поесть. Потому что вот вчера у нас соседи ездили, оформляли. Вот они приехали на 10 часов, и в 10 они только уехали. Говорят, около тысячи людей всем практически на одно и то же время назначают. Там такая неразбериха. В общем, очень сложно морально. Там, говорят, просто ад какой-то происходит в помещении. Поэтому будьте морально у -у -у всему этому готовы. Под этим видео я оставлю ссылочку на сайт, где вы можете найти бесплатное жилье по всей Европе. Этот сайт уже очень многим помог, в том числе и нам. Благодаря этому сайту мы нашли Ракель, которая вот организовала наше поселение здесь. Поэтому, друзья, в какой бы вы стране сейчас не были, и я знаю, что очень много мне присылают сообщений кто-то находится в Польше, кто-то находится в Германии, у кого-то очень плохие условия, но не держит. Поэтому этот сайт такой палочка-выручалочка для тех, кто сейчас находится в общем в очень сложной ситуации. Вот вчера одна испанская семья, которая нам тоже помогает, написала Сереже с просьбой, ну они как волонтеры, с просьбой, могли бы они дать Сереже телефон еще один, одним беженцам из Украины, которые сейчас находятся... В Валенсии И у них проблемы с жильем Они платят там за гостиницу Но деньги уже заканчиваются Снять они ничего не могут и... Потому что у них финансово Очень сложная ситуация И вот они боятся остаться на улице. И мы, конечно, сказали, да, без проблем. И Сережа созвонился с этой семьей И По какому-то стечению обстоятельств, там, где мы жили в городе Днепр, они оказались нашими соседями. Они живут с нами всего в пяти километрах от нас. Поэтому вот как, представляете, тесен мир. И мы им порекомендовали этот сайт. И уже на утро она нам прислала смс, где написала огромное вам спасибо. Они переехали в Барселону и уже заселились бесплатно. То есть им кто-то из местных испанцев, которые проживают в Барселоне, предоставили жилье. Поэтому, друзья, тем, кому сейчас нужна помощь, помощь жильем, пожалуйста, переходите на этот сайт. Это прям палочка-выручалочка для вас. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Скоро увидимся.